домой, подписать что-то не смогла на месте, но ну и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеет, сумеем сделать более существенный шаг вперед.